В шере стоит печали, Тихо плачет одна душа, А у гроба отвален камин, Исчезло тело Христа. Да вдруг ангел предстал перед нею, Ты в гробе его не ищи, Он воскрес, ты иди поскорее, Безблагую друзья принеси. Okay. <laughs>